Немецкий обозреватель о том, как Посейдоны и Цирконы сохраняют за Россией роль великой державы. В германском издании «Фокус» считают, что наращивание новых видов вооружений, в первую очередь таких как атомный подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон», рассматривается президентом России Владимиром Путиным как способ изменения раскладов в мировой политике и утверждения статуса России как великой державы. Автор фокус Томас Егер считает, что российская внешняя политика всегда служила двум основным задачам – обеспечению незыблемости существующего в России политического строя и порядка и утверждению российских интересов в стратегически важных частях света. Сегодня Россия активно участвует в военно-политических конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке, обеспечивает защиту своих интересов в арктическом регионе, и при этом везде проталкивает свою линию. Такое становится возможным, в том числе, и благодаря разработке и принятию на вооружение новых видов оружия. В период Холодной войны ядерное оружие было и для России, и для США главным средством взаимного сдерживания. Но сейчас ситуация немного изменилась. Во-первых, был расторгнут договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а войска США и НАТО продвинулись на восток очень сильные и в Прибалтике стоят прямо у российских границ. Во-вторых, началась эра использования космоса и его потенциала в военных целях. В космосе, как считает Томас Йегер, главную роль играют США и Китай, и именно между ними разворачивается основная конкуренция за доминирование в космическом пространстве. Немецкий аналитик пишет, что примерно с 2008 года Россия начала разработку нового оружия, которое могло бы быть крайне эффективным даже в том случае, если небо будут контролировать США или Китай. Речь идет об оружии, направляемом из океанских глубин. Затем Путин анонсировал создание подводного беспилотника. Посейдон который, на самом деле, представляет собой очень серьезное оружие. Даже военные эксперты из США считают, что Посейдон очень быстр и малошумен, чтобы его можно было быстро обнаружить и нейтрализовать. Если Посейдон прорвется к американскому побережью, то большая часть инфраструктуры США окажется под угрозой уничтожения. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско могут быть накрыты радиоактивным цунами и так бесславно завершится история американской цивилизации. Опасаться стоит и китайцам, Та же судьба в случае конфликта с Россией может постигнуть большую часть ключевых китайских городов, включая и Шанхай, и собственно Пекин. Еще одно очень опасное российское оружие — гиперзвуковая ракета «Циркон». Как пишет Егер, ей фактически нельзя противостоять из-за ее колоссальной гиперзвуковой скорости. Средства обороны против подобных ракет пока не разработаны даже в США, не говоря уже о Китае. Однако, как считает немецкий аналитик, данные виды оружия не являются инструментами российской агрессии. Напротив, Москва старается с их помощью обеспечить защиту своего национального суверенитета и не допустить такой ситуации, в которой Россия оказалась бы подчинена интересам или США, или Китая, и играла бы роль сателлита одной из этих держав. Именно для сохранения независимости во внешней политике и статуса великой державы, как утверждает автор «Фокус»,